Парнас, пожалуйста. Здравствуйте. Парнас номер восемь, Моя фамилия Мальц. Все националисты, которые у нас есть, да, либералы, сегодня объединились на площадке Парнаса с единственной целью объявить импичмент Путина. В случае нашей победы на выборах это наша главная цель. Поэтому каждый голос за Парнас это голос против Путина. Наш номер восемь, Запомните. Голос против Путина. Спасибо. Нас, пожалуйста. Ну, я не из московской тусовки, поэтому я не знаю, что это за мужчина, который изволил мои слова назвать бредом да, по поводу импичмента Путину. Ну, получается, ситуация такая, как всегда. Да, то есть э, виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный. Да. Вот если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если он знает и мешает этому, и, помог, и не мешает этому, его надо сажать в тюрьму. Вот если знает сделала, и что способствует получили. этому, на надо сажать таких царей, понимаете? Что происходит сейчас? Ну, вот сейчас, было, вот сейчас, но было, но сейчас замолчите, Молду. я вас не перебивал, а мог бы перебивать, страну. но у нас не перебивал. Не надо, спокойнее. какие дебаты, Давайте я вас не перебивал. У да. нас есть возможность Сейчас учиться. вы видите, вот реально, что существует только две партии. Вот кто здесь сейчас в зале, вот здесь, в, у, на трибуне против Путина? Поднимите мы, руки. Мы, мы против Путина. То есть это реальные люди. Видите, две партии всего. Быловатый. Партии за Путина и партия против Путина. Других партий а нет. Есть не парня, который Против Путина. И есть партии, которые за Путина. Мы Что такое экономика в России сейчас? Вот нам рассказывают про экономику, как надо. 6, 18, 26 пунктов. Вся экономика России, и это воля Путина. Да, его настроение. У него хорошее настроение, у нас плохая экономика. У него плохое настроение, у нас очень плохая экономика. Вот очень бы не хотелось, чтобы в великой стране... В экономика и не только экономика, но и политика зависела от одного человека. Один человек что делает? Один человек втравливает нас в войну с братским народом, потом втравливает нас в войну с сунитами. Тысячелетняя война между шиитами и сунитами мы влезли в войну с сунитами, и это тоже экономика. А теперь нас втравливают в войну сороками народом с курдами, и вы сейчас это увидите, мы это видим уже, и все нормально, и опять. Виноваты бояре, а царь хороший. С экономикой-то что -то Да, тебе? посмотрите, что происходит. Да, там, Ну, такой наш, наверное, рок-н-ролл российский э, Иван Сусанин поляков завел. Там неизвестно куда и потопил. Я да? напоминаю, у нас в экономике есть а? налоги. Не, есть я понимаю, тарифы, я понимаю, Матвей Кузьмин завел, завел немцев, да? а Путин завел русских сейчас. Больше Путин завел русских. Вот как раз мы хотим спасти Россию от революции. Мы как, как раз хотим, могут. вот здесь демушки, например, присутствуют в зале. Мы объединились с единственной целью спасти Россию от революции кровавой. Кровавая, кривая. Кровавая. Да, призывает к нормальной революции, которая конституционно путем, конституционным путем, который путем импичмента может случиться, отстранить от власти тот главный тормоз, который мешает нашей экономике, который мешает У нашей вас в программе политике. экономической написано не только о том, что вы не любите Путина, или любите Путина. Я, я свою точку зрения высказываю, я знаю, что написано в программе. Я вышел, высказываю свою точку зрения. Зрители не знают, отменить что написано. Платон, например, вот Здесь говорят, отменить Платон. Чтобы отменить Платон, надо отменить Путина. 30 секунд. Чтобы... 30, 30 секунд, да. Мы слышали, как Миньон Путинский да, Путина, сказал, денег нет, денег нет, но вы держитесь. Это вот как раз экономика. Наш лозунг – жить, а не держаться. Жить, а не держаться. Не ждать, а готовиться. Вот наш лозунг. Спасибо. У вас еще 5 секунд. Хорошо. Номер восемь а а Парнас. Такие фантазеры тоже Путин виноват. Я это правильно понимаю. Да. Парнас. Да. Я обращаюсь к тем, кто решил голосовать против всех. Не надо этого делать. Голосуйте за Парнас против всех у нас только вова. Поэтому. Я думаю, что это очень будет хорошая альтернатива, да, и, наверное, единственная альтернатива, потому что партии только две. Поэтому смотрите канал «Артподготовка» на Ютубе, плохие новости я веду, голосуйте за Парнас номер 8. Каждый голос за Парнас, это голос против Путина. Спасибо.